Каждым днем все шире морда. Видимо, мутация. Вот ведь до чего доводит самоизоляция. Да, Ну что ж, всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает исследовать мир Вальхейма и делиться с тобой самой интересной и актуальной информацией по этой игре. Ну, судя по названию данного видео, ты, наверное, уже догадался, что речь сегодня пойдет о самых топовых и самых интересных актуальных фишках по игре Вальхейм, которые только можно найти у нас сейчас в игре. Безусловно, я уверен, что это не все топовые фишки, их, возможно, гораздо больше, но с десяток я тебе сегодня точно интереснейших фишечек придаст, ставлю, поэтому присаживайся поудобнее, наливай, пожалуйста, себе чаёчек, кофеёчек или что-то там привык себе наливать. Также не забудь поставить лайкосик авансиком под данный видос, мне очень нужна, важна твоя поддержка. Взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными, крутыми видео по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Вальхейм и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем! Ну и первая фишка с эффективным использованием быстрых слотов. Можно быстро выбирать последний в фокусе предмет, просто нажав на клавишу R. Таким же образом можно выбрать быстро игру, предметов, таких, например, как щит, топор, или щит, или меч, или же кинжал. Это позволит тебе гораздо быстрее среагировать на ту или иную ситуацию, когда нужно быстро выхватить оружие и вступить в схватку с врагом. Что, не знал? Оно оказывается есть. Не благодари, поехали дальше. Следующая фишка, ну или же, скорее всего, совет по разнице в щитах. Башенные щиты более прочные и блокируют гораздо больше входящего урона, но замедляют в движениях игрока. Легкие же щиты не сильно обременяют игрока и позволяют ему быть более подвижным в схватке, но блокирует чуть меньше входящего урона. Ну и у легких щитов есть еще одна отличительная особенность, такая как парирование атаки. Парирование есть только на легких щитах, что позволяет выбить врага из равновесия и нанести следом критический урон. Но к этому нужно будет попривыкнуть и потренироваться. Ну как башенные, так и легкие щиты имеют место быть под разный стиль, как говорится, боя. Если честно, по этому поводу можно отдельную тему прям таки осветить в отдельном видео. Ну а мы поехали дальше. Следующая фишка, ну или же лайфхак касательно нового устройства мусоросжигателя, добавленного в игру в недавнем обновлении Hard and Home, или же Дом и Очаг. Все компоненты для крафта тебе более-менее знакомы, кроме последнего, который найти не так уж и просто, а конкретно найти его только можно у торговца Хальдера. Это громовой камень и продается он за 50 монет у торговца э, Хальдера. Да, не совсем такая простая штукенция. Если ты не нашел торговца, ты сделать такой мусоросжигатель, конечно же, не сможешь. Ну и, собственно, в чем заключается лайфхак? Самое главное знать одно. Не закидывай в него разом несколько разнотипных предметов. Правильнее всего будет использовать мусоросжигатель, закидывая в него, например, много предметов, но одного типа. Самым эффективным сжигаемым предметом является, конечно же, трафикетки. Лучше всего сжигать именно их Ведь с одного трофея получается один уголь Ну и не забывай, конечно же, про правила однотипных предметов Закидывать только трофеи одного типа, чтобы было больше угля Разнотипные трофеи и в большом количестве дадут намного меньше угля при их сжигании Так что это очень важный момент Используй эту штуковину правильно, чтобы использовать свои ресурсы более рационально для своего эффективного выживания Еще один лайфхак, он касается быка ящеров В недавнем обновлении быка ящеров у нас можно прилучить приручать. На БК или Желоксах можно будет кататься, можно будет их размножать и можно на них плавать, перевозя тонны ресурсов. Ну и что для этого потребуется? Для начала тебе потребуется морожка, чтобы приручить животное. Работает также, ровно так же, как с кабанами. Если ты еще не знаешь, как это делается, то видео специально для тебя есть на моем канале в плейлистах. Переходи, смотри, все там ты найдешь и даже больше. После приручения нужно сделать седло, крафт которого ты также видишь у себя перед глазами. Для этого потребуется черный металл, нитки и обрывки кожи кабана. После этого вешайте на Бакаящера седло и уаля, Можно кататься, плавать, перевозить ресурсы и отбиваться от врагов. На самом деле это достаточно массивный шестяной мешок, достаточно прочный и будет очень эффективно против недоброжелателя. Особенно даже против тех же самых гоблинов, которые обитают у нас в биоме под названием равнина. Следующий лайфхак по добыче дегтя. Дегать нужен в основном для строительства и его вам потребуется достаточно много, если вы хотите возвести поистине красочную какую-то постройку. Найти деготь можно в биоме равнины, самое главное для того, чтобы правильно добыть весь ресурс из такой вот, например, лужи, ее необходимо будет полностью осушить, ведь если ты этого не сделаешь... Тот самый дёготь, который вроде бы как лежит на поверхности, ты взять, естественно, не сможешь, да, и будешь в, не, в недоумении. Почему я его вижу, а забрать-то не могу? Для этого достаточно просто-напросто выкопать киркой ямку, вот, например, вот такую рядом с месторождением. После чего перелить всю жидкость из лужи с дёгтем в выкопанную яму. И тогда ты сможешь добыть по максимуму с того месторождения, которое ты нашел, А не только что, то, что находится на поверхности. Ну, естественно, для выкапывания ям идеально будет, конечно же, твоя кирка. таская её с собой при этом дальше у нас лайфхак касательно стола картографа также введенного в недавнее обновление Hard ⁇ Home или же дом и очаг Будет полезно, если ты любишь играть в кооперативе с друзьями С функционалом все просто Записываем вот сюда вот твои исследования и метки Потом вот отсюда друзья смогут легко переписывать все то, что ты открыл Но На самом деле эту фишку можно использовать и в одиночном режиме Когда у тебя несколько персонажей Ты просто зайдя другим персонажем на вот эту вот карту Кликнув вот по этому месту на столе картографа Сможешь легко открыть все то, что открыл твой прошлый персонаж И не нужно будет заново ставить метки, что-то там находить, искать очень тоже удобно и можно найти применение даже в одиночном режиме Но если ты играешь одним персонажем, то в одиночном режиме этот девайс не сильно много пользы тебе принесет И практически не нужен, ну разве только что для создания более уютного интерьера в твоем жилище или же замке Следующая фишка касательно бафа на бодрость при отдыхе у костра Не забывай про этот баф, ведь он иногда может спасти тебе жизнь И не позволит тебе растерять свои драгоценные очки навыков, которые ты заработал не слабым таким путем Находясь где-то в путешествиях, даже если у тебя закончится такой баф Знай, что просто разведя костер в любом месте Ты сможешь легко вернуть себе более быструю регенерацию выносливости и здоровья На 8 профитных минут Все, что тебе для этого нужно будет, это развести огонь Посидеть возле него 20 секунд прямо под открытым небом Что, разве сложно? Я не думаю Зато баф 200 и 300% к выносливости и здоровью тебе снова обеспечен И поможет тебе в дальнейшем путешествии Ну а зная про такую элементарную хитрость, как разбор и уничтожение случаев сгенерированных в мире структур, можно легко добыть такие ресурсы, которые нельзя добыть при определенных условиях, типа высококачественную древесину. И все просто, находите заброшенные постройки, а лучше бегая по берегам, находите останки от потерпевших крушение кораблей и разрубайте топором, получая высококачественную древесину. Ну а рядом с брошенными хижинами можно поставить верстак и просто с помощью молотка разбирать и получать халявные ресурсы без использования топора. Еще конечно можно использовать тролля для всего этого дела, но но это уже было в моих топах, смотри в плейлистах, там ты найдешь гораздо больше информации как по фишкам, так и по гайдам и так далее. Следующая фишка заключается в эффективной добыче серебряной руды. Первое, конечно же, что нужно будет, это железная кирка. Второе, нам необходимо найти жилу серебра, в биоме гора они обычно находятся. Третье, обкопать жилу со всех сторон, да так, чтобы она полностью висела в воздухе. После чего начинаем бить по жили, желательно по центру, и смотрим, что она просто-напросто с нескольких ударов обвалится целиком и полностью, превращаясь в фрагменты, готовые для э, сбора. Этот способ гораздо быстрее того, если бы вы добывали жилу, ковыряя понемногу, отгрызая киркой по кусочку, и плюс еще в том, что вы сэкономите ресурс вашей кирки, добыв прям-таки сразу весь кусок. Совет по поводу такого жесткого и хардкорного существа, как каменный голем. Который тоже у нас обитает в биоме гора Но этот парень, я вам скажу, достаточно жесткий Чтобы даже подготовленному игроку Доставить кучу проблем Ну а с дополнения дома и очаг Охотиться на него стало почти что мейнстримом Для фарма его кристальчиков Из которых можно сделать стекло Но также стало охотиться на него гораздо сложнее Потому что нам переработали Систему блокирования ударов Поэтому воевать с ним стало гораздо сложнее Так вот, проще убить его можно С помощью обычной кирки а, Лучше же, конечно, из Использовать железную, которые мы гораздо быстрее, чем любым другим оружием, расфигачим этого монстра. Лайк, like, конечно же, если ты не знал про это. Братишка Scratch фигни не посоветует. А какие еще топовые фишки, секреты и советы ты знаешь по игрушечке Вальхейм? Смело пиши мне об этом в комментариях. И, возможно, следующий топ я сделаю конкретно из тех фишек, секретов, советов, которые предложишь мне именно ты в комментариях. Также пиши мне, предлагай видос, по какой игре ты бы хотел увидеть больше всего на моем канале, в моем исполнении. Братишка, Скретч прислушивается ко всем подобным комментариям, и поверь мне, в скором времени твоя предложенная игра окажется на моем канале в виде а, видео специально для тебя. Ну что ж, продолжай играть только в самые крутые топовые игры, приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся, и услышимся, продолжение следует, конечно же.